Почему я? Я вообще не хочу умирать. Он больной. Он реально ведь больной. Выпустите рептилию кого... или кого-нибудь еще. Да черт возьми, позовите Кайна. Смотрите. Спускается в... Здравствуй, объект 076. Ты меня звал? 076. Ты меня звал? А, зачем я тебя? Я, честно, не могу понять. Ребята, тут какая-то херня происходит. Подожди, подожди, подожди. А, все нормально, все нормально. 076. Ребята, пожалуйста, выведите меня Вы Выведите нахер. И так и знал. Ты просто кусок божьего дерьма. Смотритель, как ты себя чувствуешь? Ты серьезно? Меня только что блять убили, убили! Не переживай, с тобой сейчас все хорошо. Ты помнишь что-то? Я помню, что я спустился вниз. Я помню, что я начал разговаривать с Авелем. Он встал, он достал копье из ниоткуда и потом он меня убил. Какого хера? Какого хера со мной и так? Я думаю, тебе немножечко нужно отдохнуть, и нужно пообщаться с нашим штатным психологом и будем дальше продолжать работать. Да пошли вы все нахер, я больше не буду ничего делать, мне пофиг, что со мной произошло, что со мной не так, скажите. Привет, Конор, меня зовут доктор Пауэрс, но можешь звать меня Нэтали. Ты знаешь, зачем я тут? Ну, наверное, ты тут для того, чтобы вправить мне мозги после того, как я умер, потом воскрес, а потом э, меня вообще климанула Я тут для того, чтобы справиться с твоим эмоциональным состоянием. Скажи, а ты помнишь меня? И наши разговоры? не -а, я первый раз тебя вижу. Ясно. Мы уже несколько месяцев работаем. Ты совсем меня не помнишь? Честно, ну вот, ну не помню, ну вот хоть убей. Но не надо, это на самом деле, смерть, это больно. Давай поговорим насчет твоей способности. Когда ты это заметил? Наверное, тогда, когда я увидел у себя в трупе копье Авеля. Это не первый раз, когда ты умираешь. У тебя наступает временная амнезия. Она длится неопределенный срок, но обычно после смерти ты все помнишь. А сейчас с тобой что-то происходит? Честно, это никак мне не помогает. Мне еще все больше начинает бесить вся эта хрень, то, что творится со мной. Ты знаешь, как тебя тут называют, доктора? Ну, меня зовут Смотритель, а друзья зовут меня Конор. Ну, почти. Тебя называют SCP. Пиздец. Ты чего-то боишься? Что ты помнишь о своем детстве? Да, на самом деле я мало чего помню. И я почти всю жизнь тут провел. У меня было пару друзей, и я постоянно переезжал с места на место, знакомился с новыми людьми и не совсем людьми, но особо со мной никто сближаться не хотел и меня все считали странным. У меня был только один настоящий друг, правда у него были не руки, а тентакли и я не знаю где он сейчас. Надеюсь ему хорошо, он говорил что он любит море, я надеюсь что он уехал туда. А что помнишь о родителях? Честно не знаю, я особо ничего и не помню вообще про них. Вообще я всю жизнь провел тут и их никогда не видел. И кто же занимался твоим воспитанием? Да когда как... Был крутой мужик с землей в животе, он постоянно меня учил философской херни какой-то. Был еще тостер, и в отражении тостера я видел себя, так как он влиял на мой рассудок, и в отражении я сам себя учил. Было еще очень много интересных людей, но они обычно долго не задерживались в фонде. Их постоянно куда-то перевозили в разные зоны содержания. Я про это. Подожди. И ты знаешь, я кое-что припоминаю. Про нас. Мы ходили с тобой когда-то на свидание? Или я хотел с тобой пойти, да? Мы не можем это обсуждать во время сеанса. Прости. Возможно, после. А ты не хочешь мне рассказать, с какими объектами SCP тебе приходилось вступать в контакт? Самым последним был Авель. До того был сукуп, потом Маска, Доктор Чумной, Бог, компьютер, да и многие другие. С Авелем ты знаешь, что было. Меня он убил. Маска пыталась также убить меня, но я, к счастью, выжил. А остальные были достаточно такие спокойные и приятные собеседники. Ты помнишь, что сделала с тобой Маска? Ну, он на меня напрыгнул, хотел убить, поцарапал меня. Потом я вырубился и попал в реабилитационный центр. Ну, почти. Ты тогда умер. Ты сейчас серьезно? Да. А, ну понятно. Хрен я больше к нему пойду. Хер там. Пусть делает, что хочет. Пусть кому хочет, какой аудитории хочет, такое что-то рассказывает. Хрен ему. Расскажи о своей работе. Ну, наверное, ты знаешь, что я спрашиваю разных объектов SCP. И мне даже за это дают какие-то новые вещи. Я работаю за еду и вещи. А общая жизнь какая-то, как краб какой-то. Хотя, мне нечего жаловаться. Меня кормят, у меня есть где поспать. Я общаюсь с интересными людьми. И я помню, был. помню, был очень крутой, интересный, интеллигентный чувак. Правда, он напоминал больше Халка, и он был каннибалом, ну, ладно. Да и ты знаешь, много чего интересного и другого происходит у меня в жизни. Помню бесконечную Кею. Тебе нравится твоя работа? Ну, как я и сказала, она крутая. Правда, есть и минусы в моей работе. Я вот могу умереть. Или же, к примеру, вызвать апокалипсис. Ну и что-либо похуже сделать. А что ты думаешь обо мне? О фонде. Я имела в виду, что ты думаешь о фонде? Ты классная. А фонд? Я не знаю. Я хочу на свободу. Правда, я думаю, что когда я ее получу... Я не знаю, что я смогу с ней сделать, но я бы пригласил тебя на свидание. Если бы была вот такая возможность. Это же не слишком, нет? Просто мне казалось, что я уже когда-то приглашал, и я не помню, что ты мне ответила. Да? Да, это было бы круто. Наверное. Так, ты согласна? Смотрите, пожалуйста, пройдите в зону 28. Вас ждет доктор Клев. Is anyone out there? Hello? Please let me go. Let me go. I just want to leave. Please.